Друзья, друзья, привет! Я немножко очухалась от болезни, спустила в свой погреб, но не только за баночками. Еще нужно мне проведать, как себя чувствуют цинираре, которая зимой здесь. А, чубуки винограда. И, конечно, мицелий гриба. И здесь у меня заложены шампиньончики. Заложены они. Сравнительно недавно, это было где-то недели-две назад, здесь установлен обогреватель, который включается, отключается автоматически. Здесь есть две вытяжки. Тем не менее, потолки, смотрю, у меня плачут. Как бы жарковато, наверное, им. Но я думаю, что придется потерпеть, потому что это пилотный, так сказать, проект выращивания шампиньонов. не очень интересно. Банкам ничего не будет, потому что я уверена, что консервы люди хранят... И в квартире. Я тоже храню в квартире частично, чтобы не таскаться сюда. А овощей я здесь не храню. Поэтому я думаю, что у меня все получится. Немножко потерплю, шампиньончики взойдут, немножко очухаются, и я убавлю температуру. Может быть, обогреватель уберу совсем. Вот такие дела творятся в моем погребе. Если вам интересно, ставьте лайк, подписку, комментируйте, задавайте ваши вопросы. Всегда ваша Елена Дача ру